В автоматизации дезинфекции, как и во многих других, имеет место определенной технологической эволюции. Точкой ее отчета можно считать ручную обработку, когда человек мыл пол и стены дезинфицирующим раствором. Сегодня технологии шагнули вперед и развились до автоматических систем, распыляющих аэрозоль в помещениях для их высокоэффективной санации. Основные движущие факторы – подобные эволюции вполне очевидны. Во-первых, это забота о безопасности, что в условиях эпидемии особенно актуально. Использование автоматизированных технологий, безусловно, снижает риск заражения и распространения вируса. Во-вторых, применение подобных решений позволяет экономить время и деньги. Дрон может обрабатывать 600 тысяч квадратных метров в день, что эквивалентно труду в 100 человек. Автоматические системы могут осуществлять распыление ночью и не занимать рабочее время. Это особенно актуально для дезинфекции внутри зданий. Использование подобного подхода в больницах или административных центрах, к примеру, позволяет минимизировать корректировки графика работы в этих учреждениях. Сегодня же поделюсь информацией о проекте, который позволяет стать обладателем цифровой лицензии в направлении роботизированных систем дезинфекции и получать от их деятельности прибыль благодаря удержанию их токенов. Octopus Robots – эта компания котируется на фондовой бирже Euronext Paris и Stuttgart-Boss и получила патент 7 февраля 2017 года, который действительно в течение 20 лет, и разрабатывает технологии обеззараживания воздуха, распыления помещений и поверхности потенциально зараженными вирусами или бактериями. Нынешние прямые косвенно-экономические последствия привели к тому, что необходимы подобные средства дезинфекции всему миру и появился большой интерес к этим роботам, которые являются стартапом в области медтехники. Чтобы позволить развивать финансирование всемирной индустриализации подобными автономными распылительными роботами, компания предоставляет цифровые операционные лицензии Поэтому было принято решение использовать цифровые методы для повышения эффективности финансирования внедрения и поиска ресурсов и решений, выходящих за рамки обычных финансовых систем наподобие банков, фондов, которые являются медленными, неэффективными и непригодными в аварийном состоянии. В партнерстве с Ковир.ИО планируется оперативное предварительное финансирование, транспортного средства и выпуска роботов Octopus. Все это будет осуществляться при помощи предварительного финансирования глобального портфеля потенциальных лицензий путем токенизации его эволюционных прав на блокчейне Tezos. Цифровизация лицензионных прав нематериальных активов благодаря токенизации позволит улучшить ликвидность, объединить и открыть доступ ко всем странам географических регионов. Технологии блокчейн помогают повысить эффективность работы благодаря Covira.io. И умному договору, который автоматизирует продажу токена и распределение прибыли. Octopus Robots ⁇ это французская публичная компания с ограниченной ответственностью и советом директоров, который действует уже 33 года. Расположенная в Шоле во Франции, компания всегда специализировалась на высоких технологиях, например, бесконтактной измерительной системы. Токены Кавир распространяются на платформе, и для всех тех, кто распоряжается кошельком Тезис, вы их получите непосредственно на этот кошелек, как только будет создан адрес смарт-контракта. Держатели токенов CVR будут получать 50% прибыли от работы проекта. Токены также можно будет использовать в основном для продажи или покупки, связанной с деятельностью по дезинфекции. Токены на сегодняшний день можно приобрести на сайте стоимостью 20 центов за каждый, Сейчас идет частная продажа до 31 мая 2020 года и планируется провести еще два этапа. Ориентировочно доходность в год будет составлять 30-40 миллионов долларов. И все держатели будут получать эту прибыль. Данное видео носит ознакомительный характер и все необходимые ссылки по проекту вы можете найти в описании к видео. Благодарю вас за внимание и всего вам доброго!